Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 26 марта и давайте посмотрим с чем у нас начинается текущая торговая неделя и я напоминаю, что если вам нравится этот видеообзор, вам нравится формат, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Итак, начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре сохраняется тенденция восходящая, ближайшие цели роста – это уход выше максимум, которые были зафиксированы на прошлой неделе. и движение в область 1.24.13. Среднесрочная цель находится на отметке 1.25. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальной значения, которое мы дали 22 марта на уровне 1.22.86. А пара британский фунт, американский доллар, также сохраняет свой восходящий импульс. Цели роста – это, во-первых, уход выше максимумов, которые были зафиксированы 22 марта, ну и далее движение на 42.86. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим пару британский фунт ниже минимальных значений четверга и пятницы, которые были зафиксированы в области 1.4084. А пара американский доллар, канадский доллар, сохраняет свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже минимум четверга, Вергай Пятница, то есть а, ниже уровня 1.28.28, далее движение на 1.27. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений а, прошлой торговой недели, которые были зафиксированы на уровне 1.29.39. А пара американский доллар, японская иена на текущем момент также сохранит свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению это область 44,50 и 103,96 и возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 105,32. Целью роста в этом случае будет движение на 106,79. А по паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция восходящая с прошлой недели сохраняется. Ближайшие цели роста это, во-первых, выше максимума в пятницу, затем на максимальные значения 20, 21 и 22 марта, то есть уйти выше уровня 77,83 и двигаться по направлению 79,13. А в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений конца прошлой торговой недели, а именно уровня 76,80, то в этом случае уже будем ожидать продолжения коррекции по австралийцу. А Еврофунт в пятницу пытается закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в четверг, 22 марта. И на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы предполагаем начало восходящего движения. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока Еврофунт торгуется выше минимальных значений в пятницу, которые были зафиксированы на уровне 87.08. А золото продолжает свое движение восходящее. Цели роста это движение в область 1368, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 22 марта на уровне 13325. А по нефти марки Brent тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это область 7170. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционного нисходящего движения будет актуально в том случае, если мы увидим нефть марки Brent ниже минимума в пятнице, а именно ниже уровня 6880. А по индексу DAX тенденция нисходящая продолжается, цели по снижению это область 11417, ну а в том случае, если мы видим индекс DAX выше максимума пятницы, то есть выше уровня 12000 ровно, то в этом случае мы можем ожидать начала вновь восходящего движения по данному активу. Биткоин на выходных пытался завершить коррекционно нисходящее движение, которое у нас началось на прошлой неделе, но вчера, в воскресенье, мы вновь вернулись в фазу снижения. Эта тенденция и остается на текущий момент на понедельник. Цели по снижению это область 8000 200 долларов за один биткоин и следующий целевой уровень это 7182. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если биткоин сможет закрепиться, во-первых, выше максимум, которые были зафиксированы а, в воскресенье на уровне 8673, ну и далее движение уже на 9000 и 10000 будет актуально. Итак, коллеги всем желаю хорошей торговой недели. Я напоминаю, что сегодня понедельник, а значит у нас, как всегда, пройдет 18:30 а, вебинар, на котором мы каждый из Инструменты разберем более подробно. Вебинар проходит на нашем YouTube канале, поэтому не забывайте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых а, видео. Сейчас все а, трансляции, по крайней мере, которые запланированы, будут выходить а, в данном случае, которая будет выходить в понедельник в 18.30 по Москве, Таллину, Киеву, Риге. Ну что, коллеги, всем хорошего дня и увидимся вечером. Всем спасибо и до свидания.